таймер универсальный, предназначен для включения и выключения нагрузки через заданное время пользователю. Время можно задать в секундах. От 1 секунды до 9999 секунд. Это 166 минут или около 2,5 часов. В минутах от 1 минуты до 99 часов 59 минут. Это около 4 суток. <как> Таймер имеет энергонезависимую память. И при пропадании питания настройки не сбиваются. долговременной работы реле максимально не нагружайте. Схему подключения вы видите на экране. Таймер щитового исполнения, то есть монтируется на передней панели щитов. Габаритные размеры таймера вы видите на экране. Программирование таймера. На лицевой панели есть четыре кнопки. При нажатии два раза на кнопку SET На дисплее мигает верхняя строка. Кнопками стрелочка вверх и стрелочка вниз можно установить числовое значение, которое нам нужно в верхней строке. Еще раз нажав на кнопку SET, на дисплее мигает нижняя строка. Кнопками стрелочка вверх и стрелочка вниз мы можем установить числовое значение в нижней строке. Еще раз нажав на кнопку Set, можно выйти из настройки. Нажав и удержав кнопку Set, заходим в настройки. Кнопками стрелочка вверх или стрелочка вниз можно выбрать настройку, которую нужно изменить. Настройка P0. Можно выбрать, в каких единицах таймер будет считать время в верхней строке. Еще раз нажимаем на кнопку Set. На дисплее начало мигать числовое значение в нижней строке. Кнопками стрелочка вверх, стрелочка вниз можно изменить значение. Если стоит PU0, таймер считает в секундах. Если стоит PU1, Таймер считает в минутах. Если стоит PU2, таймер считает в часах. Можно установить от 1 часа до 999 часов. Настройка P1. Можно выбрать в каких единицах таймер будет считать время в нижней строке. Значение аналогичный как для настройки P0. Настройка P2 режим работы таймера. Режим, режим 0 и 1 разовые режимы. Режим 12 это программа пауза работа пауза. И режим 4.5 – это циклические режимы. Режим 0. Разовая программа. Перед подачей питания на реле питание на нагрузку не подается. После подачи питания на реле нагрузка не включается на время, которое установлено в верхней строке дисплея. По окончании времени, которое установлено на верхней строке дисплея, питание подается на нагрузку. И так будет, пока подается питание на реле. Перезапустить программу. Можно нажать и удержать кнопку «Старт-стоп». Или подать или обесточить и подать питание на реле снова. Режим 1. Разовая программа. Перед подачей питания на реле, питание на нагрузку не подается. После подачи питания на реле, нагрузка включается на время, которое установлено в верхней строке дисплея. После окончания времени, которое установлено в верхней строке дисплея, нагрузка обестачивается и так будет, пока подается питание на реле. Перезапустить программу можно нажать и удержать кнопку «Стоп-старт» Или обесточить реле и подать питание снова. Программа 2. Пауза, работа, пауза. Перед подачей питания на реле питание на нагрузку не подается. После подачи питания на реле нагрузка не включается на время, которое установлено в верхней строке дисплея. По окончании времени, которое установлено в верхней строке дисплея, включа... включается нагрузка на время, которое установлено в нижней строке дисплея. После окончания времени, которое установлено в нижней строке дисплея, нагрузка обестачивается. И так будет, пока подается питание на реле. Перезапустить программу можно, нажав и удержав Кнопку старт-стоп старт, или обесточить реле или, и подать питание снова. Нагрузка включается на время, которое установлено в верхней строке дисплея. После окончания времени, которое установлено в верхней строке дисплея, нагрузка выключается на время, которое установлено в нижней строке дисплея. После окончания времени, которое установлено в нижней строке дисплея, нагрузка включается. И так будет, пока подается питание на реле. Перезапустить программу можно, нажав и удержав кнопку «Старт», «Стоп» или обесточить реле и подать питание снова. Программа 4. Циклическая программа. Перед подачей питания на реле питание на нагрузку не подается. После подачи питания на реле, нагрузка не включается, на время, которое установлено в верхней строке дисплея. После окончания времени, которое установлено в верхней строке дисплея, нагрузка включается на время, которое установлено в нижней строке дисплея. И так будет бесконечно долго, пока подается питание на реле.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 на кнопку старт stop любую программу можно приостановить запустить программу можно аналогичным способом